Всем привет! Сейчас мы с вами запечем рыбу с гарниром. Для этого нам понадобится картофель, тресковая любая рыба, рис, майонез, укроп, петрушка, смесь перцев, куркума, соль и репчатый лук. Если есть необходимость смазать форму, нужно смазать будет растительным маслом. Выкладываем сюда промытый рис. Добавляем воду. Подсаливаем. Добавляем куркуму и смесь перцев. Все перемешиваем. Поверх риса выкладываем рыбу. Выложили рыбу, немножко подсолим. Далее выкладываем лук, нарезанный полукольцами. Лук нарезан толщиной миллиметра три четыре. В чашку добавляем майонез и зелень. Все хорошо перемешиваем. Картофель нарезан тоже тонкими слайсами, миллиметра по три-по четыре. Когда все вымешали хорошо, выкладываем слой картошки. Запекаем в духовке, разогретую до 200 градусов, около часа. Все зависит от духовки. Наше блюдо готово. Можно кушать. Приятного аппетита!